Я же даже представить, что хранит свою в памяти. Хочу, кстати, никогда не проснуться с такой жизнью. Хочу вернуться в те годы, беззаботные годы Академии. Не смейте девать Нет! Нет! Не забудьте подписаться на официальный ютуб-канал российского «Доктор Кто», чтобы не пропускать новости и новые серии.